Опять я пришел сюда на озеро И вот случайно совершенно увидел утку Да, друзья вам не послышалось дикую утку с утятами Вы, Наверное только вылупились Вон, вон, вон он, он, они уплывают, видите, да, утята, только вылупились, наверное, ихняя мама утка, друзья.